Зима. Мальчик с девочкой слепили снеговика. Девочка так смотрит и говорит, ой, а мне кажется, что-то не хватает. Мальчик, ух, я сейчас бегом домой сбегаю и принесу. Девочка, бери две, моему нос из морковки тоже сделаем. Как отличить снеговика от снежной бабы? Да очень просто. Надо просто посмотреть, куда детишки морковку воткнули. Накануне Нового года детишки лепят снежную бабу. Насквозь все промокли. Мимо идет прохожий, говорит, «Ой, вы мои хорошие, не холодно ли вам?» «Да нет, не холодно. А вот Петьке холодно». кто такой Петька? А это тот!» кого мы в снежную бабу закатали».